В принципе, пока все, что мы делали, вписывается в абсолютно стандартную схему программирования, без привлечения каких-либо классов для решения конкретных задач. Но если присмотримся к нашей программе, видно, что у нас в процессе работы нашего приложения все время ищется два числа. Это минимальное и максимальное. Учтя это обстоятельство, мы можем создать специальный класс для сохранения этих двух значений. Создадим сначала новый класс, который будет вычислять минимальные и максимальные элементы. Пусть этот класс называется, например, MyArray. Enter. Теперь внутри фигурных скобок напишем, что должен делать этот класс. Ну, во-первых, как мы и обещали, внутри этого класса откроем как раз статический внутренний класс. Поэтому напишем таким образом. Во-первых, public. Далее, static, для того, чтобы он был статический. И далее слово class, поскольку это класс. И далее имя этого класса. Ну, пусть это будет, например, слово payer. Далее Enter. И теперь фигурные скобки. Теперь внутри них напишем так. Конечно же, как всегда, сначала нам нужно предусмотреть его конструктор, который, конечно же, должен быть public. Называться, конечно же, он должен так же, как и сам класс pair. Далее скобка, внутри которой мы должны написать передаваемые параметры. Ну, поскольку мы хотим, чтобы в этом классе сохранялось два числа, то назовем их просто-напросто first и second. Передадим, так сказать, эти два числа, которые конечно же, должны быть типа double, поскольку мы в этой программе как раз и оперируем действительными числами. Далее первое число f, first. Затем второе число double и второе число second s. Закрыть скобку. Теперь мы должны эти передаваемые параметры зафиксировать в соответствующих полях, которые определим в начале нашего класса pair. Поэтому напишем таким образом. Preweight, далее тип поля double, число и имя переменной этого поля, First, как мы сказали. Далее точка запятой. И то же самое для второго числа second. Поэтому private, далее double и second. Точка запятой. Ну, теперь, раз у нас есть эти два поля first и second, у нас уже есть, а, что внутри нашего конструктора нам вот эти параметры f и s как раз надо присвоить first и second поля. Поэтому напишем совершенно стандартным образом first равняется f, точка запятой, и second равняется s, точка с запятой. Но теперь после того, как мы смогли присвоить этим полям first и second значения, нам нужно предусмотреть, каким образом мы получим эти значения извне. Для этого, конечно же, надо написать стандартные методы get first и get second. Поэтому напишем так. Во-первых, конечно же, эти методы должны быть public. Далее тип возвращаемого значения double. И имя этого метода get first. Далее скобка и закрытие этой скобки. И внутри фигурных скобок напишем просто-напросто Ryton и First. Точка с запятой. Ну теперь что-то аналогичное нужно написать для возвращения второго нашего значения. Конечно же, он тоже должен быть паблик. Далее double, тип возвращаемого значения, second, скобки, фигурные скобки, внутри которых напишем Ryton и возвратить значение second, второго числа, точка запятой. Вот теперь у нас статический класс pair целиком готов для сохранения двух пар чисел. Теперь же внутри вот этого класса myArray организуем как раз поиск минимального и максимального значения. Для этого сдвинемся чуть ниже и напишем так. Теперь же как раз нам следует объявить статический внутренний класс, поэтому напишем так. Конечно же он должен быть паблик. Далее статик как мы и предполагали, имя класса Pair. Ну и название пусть будет, например, MinMax, поскольку мы вычисляем, в принципе, минимальное и максимальное значение. Далее передадим этому внутреннему классу в качестве параметра массив из действительных чисел Double. Поскольку массив, запишем вот такие квадратные открывающие и закрывающие скобки. И далее параметр D. Закрыть скобку. Далее фигурные скобки, внутри которых, во-первых, Предусмотрим тот случай, если у нас длина нашего массива просто-напросто равна нулю. Тогда возвратим значение 0. Проверим это. If d.length, длина массива, равняется нулю. Закрыть скобку. Если это верно, тогда return. Возвращаем значение new newPair. Пару чисел 0,0. 0. Закрыть скобку. Точка с запятой. Теперь же, во-первых, мы можем целиком скопировать вот этот блок, который считает минимальное и максимальное число. Поэтому сдвинемся чуть выше. Скопируем вот эти несколько строчек, выделим их, правая кнопка мыши, копи, а теперь сдвинемся ниже. И вот в этом месте ставим эти строчки. Правая кнопка мыши, пейст. А теперь нам просто-напросто надо возвратить вот эти значения мин и макс. Поэтому напишем таким образом. Return, далее опять new, pair, пара чисел, и внутри скобок напишем, конечно же, min и max. min, запятая, max. Закрыть скобку, точка запятой. Теперь осталось использовать все эти классы в нашем главном методе, my. Поэтому сдвинемся при помощи ползунка выше и напишем таким образом. Ну, конечно же, вычисление максимального минимального элемента числа при помощи вот этих строчек здесь уже нам не нужно. Поэтому выделим их, далее удалим. Теперь же напишем таким образом. Ну, во-первых, myArray, и далее его класс pair, пара. Пусть это будет у нас p. Далее равно, и этот класс myArray, мой массив, точка, и используем его внутренний статический класс minMax, который вычисляет и минимальное, и максимальное значение. В скобках, конечно же, в качестве передаваемого параметра у нас будет массив d. Затем закрыть скобку, точка с запятой. И теперь для того, чтобы распечатать ответ в качестве минимального элемента, используем переменную p, точка, и далее метод getFirst, который у нас есть в этом классе. getFirst. Ну и в качестве максимального элемента, конечно же, должно быть p, точка getSecond. Далее должно быть, конечно же, скобка, поскольку мы вызываем метод. И то же самое нам нужно сделать для метода getFirst. Написать здесь скобки, а теперь же попробуем скомпилировать и запустить наше приложение. Для этого Tools, далее Compile Java. Вот мы уже все скомпилировали, все успешно, поэтому Tools и Run Java Application. Запустим наше приложение. Ну и в принципе можно увидеть, что наша программа все выполнила правильно. Минимальный элемент равен 1.7 и далее остальные цифры после запятой а максимальный элемент 97,45 и так далее, что в принципе согласуется, если внимательно просмотреть эти числа. Ну, закроем теперь наше консольное окно, поскольку в принципе все выполняется правильно. И вернемся в наш текстовый редактор.